What you want from me? Leave me alone. Where is new videos? Stupid shit. Mm -hmm. Всех приветствую. Довольно длительное время моего отсутствия на канале сподвигло на один интересный вопрос. А что дальше? В этот промежуток большинство алдов моего канала или же обычных мимо крокодилов и вовсе забыли, кто такой Санатыч и чем он знаменит. Лень и постоянный перенос роликов постепенно начинают меня докучать и создание коротких щитпостингов намекает, что все-таки не стоит терять умение и нужно двигаться вперед. Собравшись силами аки о Ки Руки бальбо, я поведал для вас небольшой ролик с рассказом, что было и будет в дальнейшем с этим каналом. А перед этим я бы хотел рассказать о великолепной игре, как Рейд Шадул. Ты что, дурак, блядь? После последнего ролика Денсона, который вышел 18 июля 19-го, стал творческий кризис в плане отсутствия идеи и дальнейшего желания заниматься съемкой геймплея вышедших релизов или же новинок, где, честно говоря, мой старый ноутбук, который повидал в Вьетнам, начал издавать предсмертный хрип что, конечно же, был отложен на полку для лучших времен. В этот момент я закончил учебу в колледже и, откровенно говоря, все лето я страдал херней дома, попутно собирая себе новый болит и играя во всякий кал. Осенью, а конкретно в октябре, в сети произошел крупный скандал в игровом сообществе, где две площадки начали меряться магазинами и выяснять, чей лучше. И где меня осенило? Почему бы не создать из этого видос? Я сдала исконную мудрость. Если же ты поришь с писклявым голосом, то не видать тебе лучей славы. Накатив себе changer, я начал пилить видосы, где на основе новостных заголовков и сбор инфы я пытался соотнести за и против Steam и Epic Game Store. Прекресс потенциально считает себя революционной площадкой по продаже игр, которая противостоит площадке Steam со своими 30% комиссии. На данный момент у Epic Games Store 12%. И с таким аргументом уже можно было сворачиваться, однако есть одно но. Данное предложение коснутся только разработчиков и издателей, которые получат больше денег с продаж, а также из-за эксклюзивность своего проекта. Устройки в плане монтажа и озвучки тех или иных моментов, кои были запланированы по сценарию канали в лету, и ролик был отменен. Шло время за период с конца 19-го года и до конца 20-го. Я успел сходить в армию. И честно говоря, того ужаса, который я видел, не стоит видеть никому. Накопленные средства с период службы и продажам старого ПК на Вита я наскрел себе неплохую машину, что даже позавидует любой школьник со двора. В принципе, жизнь начинала возвращаться в свои русла. Нашел работу, завел много знакомых и друзей, открыл для себя в жизни что-то новое. Новое. однако на душе остался осадок с того что я начинал еще пять лет назад Ютуб всегда был источником для познавания различных вещей и реализации моего хобби Я делал свои ролики вкладывая частичку себя и своего херового чувства юмора домом конечно назвать сложно но всегда найдется время для развития своего творчества и все же задается вопрос чем же дальше я буду заниматься на своем канале время от времени я планирую выпускать ролики и надеюсь что с вашей поддержкой я постараюсь делать их назначенный срок касаемо стримов вопрос довольно спорный так как я человек довольно неразговорчивый и скромный а в далеком будущем обдумаю данный вопрос также многие спрашивали насчет коллаба с другими людьми и честно говоря это вопрос времени решение того человека аналогичного, который согласится на это. И под конец я хотел бы сказать следующее. Порой человек грядет во лжи довольно длительное время. И независимо от того, хоть ты 40-летний мужик, проживающий в другой стране, или же типичный подпива с завода, придет время, когда подсознательно поставишь себе вопрос, какого х...?